Всем привет, меня зовут Олеченко Сергей и мой блог 21instagram.ru, где вы найдете массу полезной информации для себя и для по инстаграму и по соцсетям. Сегодня мы поговорим про лайфхаки и фишки Инстаграм. Первое, о чем надо знать, что, то что старайтесь строки, где вы пишете имя, писать все большими заглавными буквами. Тогда в поиске лучше видно вас. Плюс смотрите, аватар, если она четкая, либо яркая, либо ну, что-то на ней выделено прям яркими, сочными красками, ее сразу видно на фоне других конкурентов поисковики. Опять же, смотрите, название вашего логина аккаунта. Если оно соответствует поисковому запросу, то оно будет выдаваться самое первое, ну или почти первое. Смотрите еще параметр активности. Если также у вас строка имени совпадает с строкой, с вашим логином, то, соответственно, скорее всего, вы будете вы вообще первый выпадать. Это поисковая схема. Следующее: где строчка, вы пишете адрес. Если у вас есть бизнес-аккаунт, и вы можете вписать туда адрес, то эта строчка она резиновая. Туда можно написать все, что угодно. Там, УТП, предложение, название, там еще что-то. Но единственное, что нужно где-то написать, скопировать, ставить туда. Так, что еще? По поводу ссылок. Есть такая штука, когда вы на один ресурс ссылаетесь с кучей аккаунтов, ваши аккаунты будут баниться, поэтому будьте осторожны. Либо делайте замену трекера, трек, э, забыл, правильно сказать, но, в общем, подмену трекера. Это когда есть подмена доменов, и переходя бот Инстаграма на... По ссылке он переходит на положительный ресурс, такой, о, все нормально, все хорошо, я разрешает он вам добро. А в дальнейшем просто там, когда человек переходит по этой ссылке, он попадает уже на ваш нужный ресурс. Это по поводу фишек, опять же, смотрите, что лучше срабатывает. Срабатывает сейчас лучше видео, и оно набирает больше просмотров. Люди сейчас стали ленивы, и поэтому они меньше ставят лайков. Либо им нужно крутой контент создавать, чтобы они лайкали, либо писать да, какой-то да. пендаль и давать call to action, призыв к действию. Старайтесь придумать какие-то да. акции, интересные предложения, либо вы можете написать такую штуку, кто, чей комментарий продержится там в течение да. 5 минут. Да, в моем посту я подарю 1000 рублей, но не забудьте, что нужно подарить 1000 рублей, иначе потом не будет толку. И вы посмотрите, как люди могут взаимодействовать. Есть очень много интересных там. Конкурсов и всему подобное. Ну, вот, пример, iPhone 7 там, до Нового года, там прям чуть ли не бои были, с, там, куча народу. Писала комментарии: все хотели выиграть, выиграть, выиграть. Потому что люди очень сильно ведутся на деньги. Из таких первых фишек, которые попали в голову, это все.